По этому поводу нужно вот, э, воспользоваться той возможностью, которая раскрылась перед, э, перед нами. И сейчас я э, сделаю так, чтобы более вы четко представляли, какие действительно имеются возможности. Для этого я включу демонстрацию экрана и опишу некоторые интересные моменты для нас. Так, э, как видно мой, мой экран? Озвучьте, пожалуйста. Видно. Замечательно. Смотрите, значит, я пишу тут пакеты, которые в данный момент существуют в проекте. Пакет, значит, пакет за 100 евро, пакет за 300 евро, пакет за, значит, по-моему, 800 евро, если я не ошибаюсь, или 700. И пакет за 2500 евро. Я, я округляю, ребят, хорошо? Теперь смотрите, у нас есть промоушены. Вы знаете, да? И, значит, с 22.03 по 15.04 это все действует. Но тут есть некоторые тонкости и хитрости, которые я хочу вам показать. По стандарту вчера вы узнали следующее. Человек, который зашел на 100 евро, в данном случае приобретает пакет на 300. Человек, который зашел на 300, приобретает пакет за 800. Человек, который зашел за 800, приобретает пакет на 2 500. И человек, который зашел, грубо говоря, на 2 500, приобретает пакет за, грубо говоря, за 5000 То есть эти пакеты называются, значит, белый пакет, 300-долларовый пакет – это black, черный пакет, за 800 долларов пакет – это gold, золотой пакет, за 2 500 пакет это титаниум, а за 5 пакет это титаниум про. Теперь, какие же в данный момент, значит, учитываются в данный момент товарообороты по структуре? Смотрите, компания по структуре платит нам по факту, то есть в таком случае всего баллов набирается 90 от 100 евро, соответственно, вот этот балл фиксируется у нас. В таком случае всего баллов набирается 270, такое количество баллов фиксируется у нас. В таком случае фиксируется 720 баллов, такое количество баллов фиксируется у нас. И в этом случае фиксируется, если не ошибаюсь, э, э, э, значит, 9, сколько там, э, excuse me, значит, сейчас 800 250, погиб Как? Как? Сколько? 2,250. А, 2,250. Спасибо большое, благодарствую. Вот вот эти баллы, основные баллы. То есть не, э, э, не нужно путать. Если человек у вас под вами уже сегодня по промоушену зашел по 300, э, не учитывайте, что вам именно будет падать 300 баллов. То есть э, баллы падают по, по бинару, по факту. Что заплачено, столько и падает. Теперь следующее. Очень интересный момент. Хочу показать, чтобы вы понимали в данный момент, как это будет работать вообще система промоушен. Если человек, будьте внимательны, который был активирован до этого промоушена, это называется уже старый пакет, верно? Вот, допустим, у нас присутствует Дима из Италии, у него старый пакет. Если ты хочешь апгрейдить этот пакет, то то в этом случае ты можешь апгрейдить в следующем порядке. Ты можешь добавить, значит, 700 долларов и в 700 евро. В этом случае твой пакет будет, э, значит, э, на уровне гол. Э, Одну секундочку. Э, а, нет, если ты добавишь на этот пакет 700 евро, то у тебя будет пакет титан. Э, фиксирую, пишу я здесь. Это относится к старым пакетам. Теперь, следующее, по новым пакетам. Допустим, у человека, человек зашел за 100, и ему сразу э, предоставляют пакет за 300. Будьте очень внимательны, ребят, это важная информация. В данном случае никаких подарков нет, просто пакет, человек получает вместо белого черный пакет со статусом, с правами владельца именно этого уровня пакета. Понятно, да? Следующее. В данном случае, по если вы, если в данном случае вы добавите на эти 100, на эти, если вы сделаете, значит, пакет на 300, фиксирую, будьте внимательны, если вы сделаете пакет на 300, то в этом случае вам предоставят пакет за 800, но плюс к этому вам еще на 200 долларов, виде, на 200 евро в виде подарка предоставят права владельца. Понятно, да? То есть это не наличные, но 5 апреля они станут наличными. Соответственно, это дополнительные акции, которые вы получаете в данный момент в период этого промоушена. Всем понятно. Да. Долларов. Если вот кто-то заходящий заходит за на 800 долларов, ему сразу предоставляется пакет, пакет Титан и плюс ему еще дополнительно дается права владельца на тысячу евро. Это подарок от компании. Имейте в виду. По этому поводу это выгодно. И следующее, и следующее. Это вообще очень интересный момент, который я сейчас вам буду показывать. Вам это понравится. Смотрите, вот человек зашел за 100. Если он добавит, вот он зашел за 100, его пакет превратился на 300. Плюс еще он добавляет еще 500. Будьте внимательны. Ему сразу предоставляется пакет на, значит, Титанию на 2 500. Фиксирую, 2 500, и ему также предоставляется на 1000 долларов, на 1000 евро дополнительные, э, дополнительные подарочные права владельца, акции. Представьте, одно дело заплатить всего лишь 600, да, сейчас я это сотру, вот, одно дело заплатить всего лишь 600, одно дело заплатить 800. Так что вы можете своим людям это сообщить, что ты можешь заплатить 100, апгрейдить свой пакет до 300, до gold, ой, до black пакета, а потом заплатить 500 и сразу стать владельцем пакета на 2 500. В данном случае человек получает, заплатив всего лишь 600 долларов, получает, образно говоря, товаром 3 500. На 3 500 это очень выгодно и в данном случае мы можем это все использовать в своем маркетинг плане в данном случае при рекрутинге людей смотрите насколько это выгодно вот этот раздел вот этот раздел вот этот раздел. это действительно очень очень выгодное предложение со стороны компании да и и слышно меня ребят алло алло да, слышно, да, да. слышно слышно, слышно. Да блин, мне звонит этот один здесь. Я напишу ему, что я на конференции, а то он не перестанет звонить. То есть получается, человек вкладывает 100 евро, потом добавляет 500, 500 евро, и у него права владельца на 3 500, правильно? Да, абсолютно верно, абсолютно Это верно. Права Андрей. на вот эти две компании, Афильго и этот. Напомню, и микстер. Микстер, микстер, да. Да, а чисто, на, а обе, и... на обе. То есть это очень выгодное предложение, вы можете это использовать, но у вас будет товарооборот вот такой в структуре. И, соответственно, вы за это тоже э, получите средства, хорошие деньги. По этому поводу вот этот момент нужно обязательно использовать. Это очень выгодный момент. Э, еще один важный момент я хочу отметить, что... В данном случае вот стандарт, который я вот здесь показал, этот стандарт, естественно, действует, да, этот стандарт, естественно, действует, но вот то, что я здесь показал, это, естественно, распространяется и вот сюда в том числе, понимаете, да? То есть человек заплатил 300, получил пакет за 800, ему добавили еще 200, то получается, что он получает права владельца на 1000 евро. В данном случае он платит всего лишь 800, ему добавляют еще 1000, он платил, получает на 3500. А в этом случае он всего лишь делает апгрейд со 100 на 500, потратив всего лишь 600 евро, он получает права э, владельца на 3500 и пакет у него титаниум со статусом следующим. Дальше, позвольте еще один момент, я, вам, я для вас раскрою, это очень тоже важный момент. Это вообще интересный момент, который я хотел бы э, показать вам. Теперь смотрите. Далее фиксирую следующее. Смотрите. У нас здесь имеется еще один пакет. Этот пакет не регулярный, имейте в виду. То есть у нас есть стандартные четыре вида пакета. Это 100, 300, 800 и 2500. Это по названиям Black, э, по названию White, Black, Black, Gold и Titanium. Но в данном случае присутствует еще один пакет, который называется Titanium Pro. Я пишу Titanium Pro. Про. Uh, ну, я РО написал, сейчас я исправлю это дело. Вот. Titanium Pro. Вот. Этот пакет, этот пакет стоит гораздо дороже, грубо говоря, на 5 тысяч. И в данном случае, как мы можем это приобрести? Стандартный, э, стандартный момент я описал вот здесь. Смотрите, да, видите. Это стандартный момент. Но еще есть нестандартный момент, и, который мы можем это в котором это все э, описать. По стандарту можно еще э, заплатить всего лишь 2000 евро. Фиксирую. Одну секундочку. Одну секундочку. Вот э, заплатить всего лишь две э, тысячи евро и получить вот этот пакет за пять тысяч. Помимо этого можно сделать следующим образом. Можно заплатить 100 плюс 500 плюс э, 1500. Выходите, выходите. Вагиф, я не вижу экрана. А, вы не видите экрана? Сейчас я заново... То есть полностью экран не виден? Видно экран. <соединяющие> экран видно на то, что то, вы уже написали. Но вот то, что вы пишете, я не вижу. А, сейчас. Я тогда заново сделаю. Одну секундочку. Одну секунду. Сейчас заново зайду и с нуля напишу. Видно меня? Да. Заходим. Вот. Теперь экран виден? Алло, алло. Виден, виден, виден. Замечательно. Я виден. Так, сейчас я его остановлю. Одну секундочку. Я сейчас э, с, на, нажму сюда. Тут громкость была. Мне звонили. Я плохо вас слышу. Алло, проговорите что-нибудь, пожалуйста, кто-нибудь. Спасибо. Раз, раз. Все, все. Да, все классно. Теперь слышу. Теперь переключаемся. Смотрите. Значит, у нас есть такой следующий пакет. Он называется Titanium Pro. Я напишу здесь следующим образом. Так, что-то у меня желтое пошло. Окей. Он называется Titanium Titanium Pro. Он стоит вообще-то 5000 евро по стандарту. Он бывает только вот эти праздничные дни то есть период промоушна их можно приобрести каким образом либо заплатив 5000 либо заплатив 100 плюс 500 э, ой эксклюзми сейчас я исправлю это дело вот плюс 500 плюс 1500 в данном случае тоже получаем такой пакет еще можно сразу моментально заплатить 2000 евро вообще-то там тысячу 1999 но я просто пишу 2000 евро и сразу стать обладателем вот этого пакета так вот в данном случае это тоже очень выгодный пакет и можно рекрутировать людей на этот пакет в том числе в этом пакете преимущество следующие вот у нас есть стримлайн бонус в этом пакете помимо э условий по маркетингу помимо этого еще плюс восемь процентов по стримлайн то есть в данном пакете человек может получить еженедельно э, около двух евро еженедельно это только возможно в рамках этого пакета помимо этого в этом пакете очень много ну вы уже понимаете да то есть э, прав владельца и так далее но это самый крутой пакет э, в проекте и он бывает только по праздничным дням теперь из того, что я сказал, какие выводы делаете? Вот давайте теперь включаем, значит, видео, микрофоны, свои обсуждаем. Смотрите, очень выгодно сейчас людям предлагать пакеты за 100 и за 600. Почему? Потому что сразу человек приобретает пакет на 2 500, он получает максимальный пакет по маркетингу, пакет «Титаниум Про» – это не, то есть это не по маркетингу, это праздничный пакет. Он дает, он раскрывает все двери, но в том числе и э, титаниум также раскрывает все двери. Это максимальный пакет по маркетингу. Так вот лучше предлагают людям именно вот подобные пакеты, которые действительно сегодня работают. Но тем не менее, тем не менее, пакеты за 300, э, то есть приобретая пакеты Black, мы можем приобрести Gold, получая 200 евро в подарок. Приобретая пакеты значит Gold, мы получаем пакет Titanium, получаем 1000 евро в подарок. Это, это тоже очень интересная прибыль. Почему? Потому что права владельца, которые мы получаем в данный момент, они в любом случае растут в цене. И 5 апреля у нас уже будет возможность, их превращать деньги. Либо, если мы дождемся, то после 16 апреля после 16 апреля будет возможность их конвертировать. Значит, скажем так, вовнэррайдс это называется проект. Это это значит конвертация вот этих прав значит микстер и апельгов вовнэррайдс позволит нам Вовнер Райтс позволит нам э, обналичивать их на любое, то есть на криптовалюту, на что угодно, либо сохранять дальше, либо, получ сохранив, получать дивиденды от компании. Это очень классные возможности, которые сегодня нужно использовать. То есть, знаете что, вот э, я так скажу, маркетинг-план действительно, он правильно Андрей отметил, он на, за, разносторонний, да, но тем не менее и продукт здесь очень хороший. Он дает дивидендный доход, он дает доход на рост цены, это рост капитала. Помимо этого, мы имеем здесь возможность по стримлайн-бонусу абсолютно на пассиве получать прибыль. Вот 12 дней я сегодня показывал одной женщине, которой я предлагал этот проект. За 12 дней после меня в этот проект вошло порядка около 240 тысяч человек. Я уже нахожусь на грубо говоря, точно не помню, но уже на седьмом уровне, а на седьмом уровне пригласить 8 приглашенных, я уже буду получать еженедельно на 50 евро этого, этих прав, как это сказать, на пассиве э правладельца. По этому поводу это очень выгодно. Думаю, что на этом тоже нужно концентрировать внимание. Вот вы, Алексей, задали вопрос, говорите, вот человек вложил, что он получает? Раза больше это уже выгодно помимо этот человек получает получать три раза больше чем те деньги которые он вложил вот до э, 15 числа это будет действовать кстати людям это нужно показывать объяснить и в этом случае естественно люди этим будут пользоваться теперь задавайте дальше вопросы пожалуйста uh... У меня вопрос такой, э, э, в чем, собственно, г... Оксана, ну давайте вы. Говорите, Здравствуйте. говорите. Здравствуйте, я только подключилась, только, Извините, я не слышала, да. о чем речь. Да, кстати, вы очень многое пропустили, но я это все уже э, рассказал, и Андрей сейчас делает запись вы сможете это все посмотреть. То есть я сказал, очень важные вещи сейчас как раз-таки по промоушену. Но в Благодарю вас. Посмотреть. Угу. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте, задавайте, пожалуйста, вопрос, Алексей. Да, Спасибо. так вот вопрос. На чем, собственно говоря, зарабатывает компания, меня вот спрашивают люди, и, так сказать, на чем, в чем смысл, собственно говоря, и принцип работы вот этой компании. Ну, то, что это MLM, как бы только механизм э, включен, это понятно, что компания официальная, легальная, возглавлена мультимиллионером, э, венчурным э, специалистом мирового масштаба и так далее, это понятно. Вот расскажите немножко больше о сути самой программы. В чем ее суть, принцип? Объясняю. Главная идея. Этот проект, этот проект э, является наподобие Uber и Airbnb. Для примера я их э, озвучу, по какой схеме они работают. Uber – это сервис такси. Обычная программа, слышите, да? Это обычная программа, которая записана, в которую могут войти такси. И также эту программу могут себе скачать пользователи, то есть э, обычные пассажиры. В данном случае Uber не владеет ни, одни, ни одним такси в мире. То есть она не заплатила никогда в жизни за какую-то машину, чтобы у них было такси. Но тем не менее, в рамках этой программы весь мир пользуется этим замечательным сервисом. Это, кстати, первый сервис такси по всему миру. Далее. То есть у них нет своего капитала, да, своего такси, но тем не менее, благодаря этой программе весь мир пользуется этим такси. И они зарабатывают на этом деньги, потому что там им капает с каждого клиента какой-то процент. Далее, будьте внимательны. Есть такая компания в мире Airbnb, многие об этом знают. Эта компания тоже не арендует ни одного квадратного метра ни в, одном, ни в одной точке мира. Но, тем не менее, эта компания умудряется по всему миру э, помочь э, людям сдавать квартиры понимаете да и помочь в том числе съемщикам. и соответственно от этих сделок эта компания тоже получает свою прибыль. в данном случае Crowd краудван это та компания которая не имея ни, ни одной игровой платформы не производя игры да, не, не имея ни одного программиста который именно э, пишет игры тем не менее собирает вокруг себя именно игровые компании, образно так их назовем, и в данном случае предоставляет через себя э, пользователям возможность пользоваться этими возможностями этой игровой компании. То есть в данном случае мы тоже в нейтралитете, то есть краудфанг является в нейтралитете, просто пользователи и игровые компании находят связь, взаимосвязь в рамках этого проекта. Именно про, и для этого присутствует приложение в значит, значит, Play Market и Apple Store, которое можно загрузить, стать участником этого проекта. И таким образом, благодаря этому проекту, начинать уже пользоваться возможностями этого проекта. Кстати, здесь еще один, одна прибыль, мы которую не часто озвучивали, но благодаря вам, если зайдут какие-то игроки в различные игры, да, вот в компании какие-то, они-то будут там тратить деньги, платить там за различные достижения и так далее и так подобное. Так вот, с этого, в рамках этого проекта тоже можно зарабатывать деньги. Так вот, компания эта, да, компания эта зарабатывает именно от этого. Эти игровые компании платят за клиентскую базу этой компании, а компания 80% платит нам, 20% оставляет на расширение, на поддержку и так далее бизнеса. Всех доходов. То есть игровые компании, благодаря этого, благодаря Crowd получают комьюнити аудиторию. Естественно, таким образом, эта аудитория получает какие-то преимущества, пользуясь этими игровыми платформами. Это однозначно, это гарантированно, естественно. Соответственно, все деньги, которые пользователи тратят в этих игровых компаниях распределяется в компании следующим образом: 80 процентов нам, 20 процентов компании, которая, естественно, это все как бы организовывает и так далее, и там подобное платит там по всем там сервисам и там и там подобное. Вот от чего зарабатывает этот проект. Еще хочу отметить, в данном случае очень важно следующее: сегодня игровая индустрия в прямом смысле этого слова, в буквальном смысле развивается. Конечно, нехорошо радоваться, да, когда на дворе пандемия, люди в страхе и так далее, но тем не менее факт является фактом. В этот период люди именно сидят дома и пользуются различными сервисами. То есть в основном это развлекательная индустрия, это фильмы, это игры. По этому поводу, то есть дай бог, чтобы он скорей, скорейшим образом закончился, но благодаря этой пандемии... Рост онлайн-пользователей, рост интерес к онлайн-развлечениям гораздо вырос, очень вырос, то есть там на, на тысячу он вырос. Понимаете? Пользователей в разы стало вот за эти несколько дней больше и станет еще больше. Почему? Потому что уже как бы общественные дела, там ездит куда-то собираться, это все, это будет уже как бы не очень-то приемлемо, не очень-то актуально. Соответственно, люди больше будут предлагать свою работу, либо работать, либо посещать какие-то религиозные мероприятия или что-то еще в основном в онлайне. И это наше будущее, хочешь не хочешь. По этому поводу развлекаться тоже, кстати, будут люди именно в онлайне. Кстати, позвольте, я не побоюсь этого э, предложения, но я все-таки это скажу, вот как бы это страшно ни звучало, ребят. Онлайн-спорт переживает последние дни. Алло. Ребят, смотрите, онлайн-спорт, то есть не онлайн-спорт, а офлайн спорт То есть вот эти футболы, вот эти там борьба, дзюдо, боксы, это все как бы уже этого всего не будет. То есть это может быть только после пандемии. А пандемия, когда это закончится, никто не знает. По этому поводу уже сегодня уже э, а, абсолютно не актуально именно как бы обычный офлайн спорт он абсолютно уже не актуален потому что места сбор, сбора людей это уже сегодня как бы зараза да вы знаете поэтому поводу очень долго вот именно э, офлайн спорт не будет работать но наоборот будет расти будет расти огромный спрос на онлайн спорт то есть образно говоря на киберспорт но тем не менее будучи скажем так, это имеет влияние на нашу с вами жизнь. По этому поводу мы сегодня взялись за тот проект, который на сегодняшний день действительно, вот искренне говорю, он действительно самый динамичный, мы все новые, я тоже новый, как и вы, я как бы не вундеркинд, не супермен, который сразу все узнает, но тем не менее я также этот проект изучаю, естественно признаю, что есть моменты, которые я еще не знаю, я тоже изучаю, вот мне буквально Дима из Италии вчера сбросил ссылку, я участвовал на вебинаре, Сегодня Андрей сбросил ссылку на YouTube-канал. Я обязательно смотрел там несколько видео, чтобы больше понимать в рамках этого проекта. Я сейчас тоже изучаю. Но, но, ребят, будьте внимательны. Вот выйдите меня, да? Но основные моменты, которые нужны для работы, я знаю лучше, чем кто-либо. Понимаете? То есть я знаю, что нужно делать для того, чтобы здесь успешно проработать. А все остальное – это такое, знаете, общие знания, которые мы можем с вами добрать по ходу пьесы, по ходу развития. Основные вещи я знаю лучше, основные вещи я понимаю четко. По этому поводу, почему это как бы не впервые я это, такие виды бизнеса делаю, тут есть очень важные критерии, которые я хотел бы, чтобы вы понимали. То есть промоушен, да, временный, естественно, этим нужно воспользоваться, но поймите одно. Есть маркетинг-план. Есть, конечно, тонкости, там какие-то баллы, сколько-то туда уходит. Но в общем целом понятно одно, что этот маркетинг-план платит в 4 раза больше, чем существующие традиционные бинарные, матрицы, э, бинарные э, проекты. Это раз. Второе. Этот маркетинг-план абсолютно доступный для пользователей. Третье. То, что предлагается в данный момент в качестве образно говоря продукта компании, это доли в акциях, в ценных бумагах игровых компаний, которые сегодня и завтра будут всегда актуальны. Потому что онлайн сектор онлайн развлечений развивается и так далее, и тому подобное. К нему все больше и больше интерес. И это одна из многомиллиардных индустрий и будущего в том числе, и сегодня, и вчера это было так же. Понимаете, да? По этому поводу вот эти три фактора, это основополагающие факторы, поймите. Первое, маркетинг-план, это очень важно, мы это понимаем, да? Второе, это, значит, продукция этого этой компании, она актуальна, и сегодня у многих людей подвергаются инфляции сбережения. Так вот, лучше вкладываться сюда и именно в этот период. В период, э, значит, э, мне позвонили, извините, пожалуйста. В период э, промоушена, чтобы получить гораздо больше. Соответственно, третьим фактором является то, что эта компания на сегодняшний день действительно является самой динамичной. За год 2,5 миллиона человек, ребята, это очень серьезно. В прямом смысле этого слова. Так вот, вот эти три фактора играют очень важную роль. Только об этом и нужно говорить. Только нужно это и показывать. То есть не заморачивайтесь тем, чтобы там до глубины, до мелочей все описать людям. Нет, вы не обязаны. Ребят, еще раз, посмотрите, пожалуйста, на меня. Говорю, вы не обязаны раскрывать все изюминки этого проекта. Ваша задача передать основные критерии. Сказать, за год этот проект собрал вокруг себя 2,5 миллиона человек. Причиной этому является именно маркетинг-план этого проекта. И третий фактор. Сегодня продуктом этом, этой компании являются ценные бумаги на игровые компании. Это развивающаяся индустрия, это будущее и они всегда будут цене. Вот и все. Это основные три фактора, которые имеют место быть. Естественно, потом уже можно уже углубляться, потом уже нужно, можно предоставлять любую информацию людям, да, потом можно этих людей приглашать на презентации, и уже на презентациях детально это все обсуждать. И, соответственно, нужно постоянно напоминать о промошене, который до 15-го, кстати, не думайте, что это много, но я... Более чем уверен, что до 15 апреля у нас с вами структура очень быстро разобьется, и у нас уже будут с вами нормальные доходы. И еще, ребят, очень прошу всех вас, вот каждого из вас, который участвует здесь, смотрите, вот эти стартовый бонус обязательно используйте. Стартовый бонус, кстати, в период промоушена классно действует. Вы можете просто человеку сказать, что ты вкладываешь 100, получаешь 300, вкладываешь 300, получаешь 800 и так далее, да, и тому подобное. Но, когда эти люди будут вкладывать деньги, за 14 дней, вы вот, вот все открыли аккаунты, у вас, у вас, у вас уже имеется у кого-то 12, у кого-то 13 дней. Я вот лично воспользовался этой возможностью. И то же самое предлагаю вам. Если у вас есть 4 приглашенных по-любому из пакетов, если это по 100, то 125, если это по 300, то 375, если это по 800, то 1000 евро, если это по 2500, то 3000 евро вы имеете возможность вот эти ближайшие две недели заработать. По этому поводу активно э, включайтесь, организуйте встречи, давайте мы организуем, я очень хочу, вот пожалуйста, э, назначим день, время, давайте будем проводить вебинары, э, приглашать людей в интернете тоже производятся вебинары. Андрей, Дима, вы это прекрасно знаете. Можете туда тоже приглашать, приглашать на презентацию. У нас, у меня в чате. Можно а... такой вопрос? Если да. меня люди спрашивают, меня спросили вчера, как выглядят эти акции, как мне им объяснить? Эти акции выглядят в данном случае э, следующим образом. По количеству э, э, правовладельца в нашем аккаунте. Но, но уже могу сказать, что э, то есть, есть даже видео, э, каким образом эти акции можно вывести и превращать, как бы э, перевести их в кошелек, даже в криптокошелек. Кстати, эти видео уже существуют. По этому поводу, э, помимо этого, есть, э, ну, как-то он называется, э, платформа. Это тоже э, партнерская платформа Crowd1. Нака как-то называется. на как-то. НАКА... я не помню. Так вот, вот эта платформа, она э, предоставляет нам э, эти акции превращать в криптовалюту. То есть это действительно рабочие акции. И они как бы не выглядят как-то бумажным образом. Они выглядят в числовом виде, и это все как бы котируется именно номиналом цены, которая отображается у нас на сайте. Кстати, это тоже не цена, которую проект, компания «Краудван» контролирует. Нет, это цена самих вот этих внешних компаний, которые как бы предоставляют свои акции и в данном случае рост цены тоже абсолютно не подвержена контролю проекта Crowd то есть это просто существующие компании игровые платформы, у которых есть ценная бумага и цена на которых растет и за эту же цену мы в состоянии уже сегодня же их конвертировать в крипто кошелек, а уже с 5 апреля и с 15 апреля уже у нас будет возможность их уже как бы конвертировать прямо в деньги. Кстати, вот я буквально вот сегодня посмотрел даже видео, как человек превращал их в деньги. Ну, сейчас он он Афильговый микстер не превращал, а именно превращал пионер. Там три вида акций в данный момент у нас. Пионер мы не получаем. Пионер акции пионер это самые дорогие акции, которые были доступны до ноября 2019 года. Вот те люди, которые зашли до ноября девятнадцатого года. У них была возможность приобрести вот этот пионер, и сегодня они сегодня они уже вот буквально я сегодня смотрел видео, сегодня они могут их превращать в деньги без всяких проблем. У человека было 1800 штук где-то по видео я как я вспоминаю, и там цена его была 185 или сколько? В общем, в общем, в целом это стоило 3700 евро. И он как бы их превращал в деньги при мне прямо. Это видео, кстати, э можем тоже сбросить, чтобы вы тоже это все видели. И вот 16 числа апреля начнется возможность, <coughs> извините, возможность обналичивания э именно Афилго, а потом уже появится возможность обналичивания и Микстера в том числе. Это все реально работает. Задавайте еще, пожалуйста, да. вопросы. Задать. Когда будут перечисляться эти деньги? Это есть, существует карточка, что это такое счет? Окей, okay, смотрите. Любые деньги будут поступать сначала вам в аккаунт. Вот ваш аккаунт, который вы открыли. С этого аккаунта вы эти деньги на данный момент до 5 апреля. До 5 апреля вы имеете возможность эти деньги, пройдя верификацию то есть по KYC, я, кстати, тоже сегодня только буквально прошел, там несложно, сельфи и, и это самое. И обратные стороны, обе стороны паспорта, либо водительских прав, либо иностранного паспорта. В общем, не страшно, загружаешь и все, и ждешь, когда тебе подтвердят. Так вот, когда мы проходим это, у нас есть возможность вывести финансовые средства либо биткоином, либо криптовалютой эфириум, либо на банковский счет. Но начиная с 5 апреля появятся карточки Union Pay, которые также будут привязаны. Мы эти карточки можем заказать. Они будут привязаны на, прямо в наши аккаунты. И тогда уже не нужно будет выводить. Просто если там у вас в аккаунте, предположим, 5000 евро, у вас есть карта, привязанная к аккаунту. Ходите, торгуйтесь, там, тратьте, где хотите, рассчитывайте с этой карточкой оттуда все будет списываться. Вот. Благодарю. Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, а -а -а. действительно, это очень хорошая возможность, и ей нужно воспользоваться. Вот не, не ждите ничего. Просто вот в прямом смысле этого слова это реальные деньги. Вот реальные деньги, которые сегодня можно зарабатывать. Почему? Потому что э, динамика проекта большая, все инструменты имеются. Достаточно просто этим делиться, что я сам лично делаю. Ребят, искренне говорю, я лично делюсь этой информацией. Я и вчера разговаривал, и сегодня разговаривал, и после вас еще намерен разговаривать. То есть я просто делюсь, говорю, ребят, отличная возможность появилась. Кто-то положительно реагирует, кто-то не, не реагирует. Кто-то говорит, что вот вчера с женщиной в 12 часов ночи, говорит, она говорит, я уже три месяца с мужем работаем в одном проекте, как-то не хочется как бы это самое, да. Я говорю, без проблем, я отправляю вам информацию, вы смотрите, после этого мы встречаемся и обсуждаем. Они сказали, да, с удовольствием. Я говорю, если мужу покажешь, муж не даст тебе спать. Хорошо, говорит, я обязательно покажу. Я просто делюсь этой информацией, и аналогично предлагаю то же самое сделать вам. И вы увидите, что вот, вот, эти, вот этот период промоушена до 15 апреля, если мы с вами действительно воспользуемся, пригласим своих четверых, вы посмотрите, как наша структура к 15 числу, э, то числу достигнет порядка около 100 человек. Это очень быстро будет развиваться. Соответственно, это ваши товарообороты, это ваши реальные деньги. Поставите в слабую ветку 100-долларовый контракт, и вы уже сразу заработали 40 евро. Ребята, это очень хороший доход. Это шикарный Ваг... доход. Вагиф, можно спросить? Да. Алло, слышно меня? Да, так, такой вопрос, такой вопрос, я не очень понимаю, ну вот стримлайн бонус, у меня сейчас открыта табличка, да, ну то есть, если человек заходит, ну на любую сумму, тут так написано, что что на 100 евро, что на там золотой пакет, выплаты идут, ну вот. Одинаково. Одинаково, по 2, да. По 2,50. Да. Так. Ну, то есть да. выплаты только увеличиваются, если человек приглашает людей. А если он да. не приглашает людей, то есть Значит, получается как-то не очень выгодно. В чем, в чем выгодно? Смотрите, Виктория, хорошо. Вот эти пакеты, они разнятся именно своими возможностями, но не в маркетинг плане, а именно в пассивном режиме. То есть, естественно, что человек, который приобрел на 100 евро права владельца, приобрел меньше, чем человек приобрел на 300, либо на 800, либо на 2500. Соответственно, еженедельные выплаты он тоже получает как бы… То есть не еженедельные, соответственно, он получает большее количество именно правовладельцев. А ну, правовладельца, больше... я не очень понимаю, правовладельца — это акции, что ли? Акции, да, да именно акции. Ну, Давайте... то есть он акции приобретает рекламы. больше акций, но он их будет реализовывать после там, 16 апреля. То есть до 16 апреля он получает каждую неделю по 2,5 евро Именно. на любом пакете. Это пассивный доход, если он не приглашает. Да. Но стримлайн-бонус, обратите внимание, вот начиная с этого момента, вот, то есть, э, он предоставляет на первом уровне пассивную прибыль, которую вы наблюдаете, которую Андрей озвучил, по всем пакетам по 2,500, даже если у вас Титаниум есть пакет, по 2,500. Но… Как только, вы начинаете, как только вы начинаете приглашать людей раз, будьте внимательны, Виктория, и все, пожалуйста, как только под вами количество пользователей увеличивается два, а количество пользователей у вас пассивно увеличивается автоматом, значит, единственное, что необходимо делать для увеличения еженедельных стримлайн-бонусов, так это приглашать людей. Если вы приглашаете людей... Первого, второго, третьего, до двадцатого количества человек. То есть 20 человек и все. Это максимальные выплаты. И все. В этом случае, естественно, вы еженедельные свои выплаты увеличиваете. Но количество Еще. людей у вас, естественно, тоже растет. Вот у меня сейчас 240 тысяч, и у меня э, позиция стоит на 150 тысяч, Это какой-то уровень. Пятый, седьмой, по-моему, уровень, если я не, э, правильно помню. Так вот, вот, наверное, завтра уже у меня, у меня было, вот я буквально смотрел, 240, 40, как одна тысяча. Думаю, что к завтрашнему дню уже будет 250. Я автомат, автоматически перейду на восьмой уровень, где у меня э, по, э, по входу людей 250 тысяч. Я уже претендую на восьмой уровень, 50 евро в неделю. Но... У меня приглашенных-то всего 4 пока. Для того, чтобы получить 50 евро, я еще четверых приглашу, и с того момента уже буду получать 50 евро. Вот так. Вот как бы, вот таким образом это все делается. То есть стримлайн бонус, он такой, знаете, он абсолютно пассивный, можно ничего не делать, и 2,5 2 евро еженедельно на пассиве получать, столько, сколько ты их продержишь у себя, если ты их не продашь, конечно. Но тем Но это... не менее… Не так много. Вроде но, если на пассиве приглашать. То есть получается, в этот бизнес надо приглашать. Ну, как бы есть смысл входить только активным людям, потому что вы, на пассиве... Виктория, вы сказали не так много по пассиву. Excuse yeah. me, один момент. Не совсем. Когда люди вот покупали, когда люди покупали именно вот эти акции, эти акции стоили гораздо дешевле. Это сейчас они стоят по 2,50. Ну, э, грубо говоря, да, то есть, ну, столько, сколько там есть. Я не помню эти цифры, еще в новье. Много о них не, разгаз, не рассказывал, по этому поводу хорошо не помню. Но цены-то на акции растут, цены-то на акции растут. Помимо этого, человек заплатил 100, эти промоушены, это специально для этого делается. Представьте, он платит, платит, ну, как это невыгодно? Все-таки, вот, э, в конце концов, человек заплатил всего лишь 600 евро и, получи, и получил акции на 3 500. Скажите, пожалуйста, где это невыгодно? Плюс еще ему еженедельно Пока капает 2,5. Ну хорошо, подожди, а еще такой вопрос. Ну ты говоришь, вот да. там, ну, когда подо мной 1, 2, 3, но это имеется в виду только те, кого я приглашаю? Именно. Ну, ну, Давайте он, я, я экран включу и покажу. У меня ж, Андрей, картине, а, Андрей, ну хорошо, скажи, вот мы платим 600 евро, получаем пакет на три 3,5. А откуда берутся эти деньги остальные? Вот три с половиной минус 600, 2,900. Кто это их оплачивает? Эта это компания это... оплачивает или кто? Это и промо сколько работает да. этот пакет? Это год он работает этот пакет или сколько? Или постоянно? Объясняю, этот пакет э, не оплачивается, а именно это просто является промо-акцией. В данном случае для того, чтобы дать возможность большему количеству людей участвовать в этом проекте. Соответственно, эти промо-акции, они во всех компаниях, это нормально, то есть во всех компаниях их проводят. И, соответственно, это делается за счет доходов проекта. Но в этом случае проект тоже не теряет деньги. Почему? Потому что эти промоакции согласовываются э, как сказать, теми компаниями э, которым принадлежат эти акции Эти компании чтобы большее количество людей э, ну как бы сказать дабы увеличить свою аудиторию не не краудван а эти компании выделяют какую-то скидку да ну промоакцию а уже компания краудван э, ее применяет в маркетинге своем Понимаете? То есть это не краудван объявляет, что вот допустим, вот я вам даю столько. Нет, они согласуют. Это равносильно тому, что там, предположим, я зашел в магазин, договорился, и они мне дали скидочные купоны. Вот сколько купонов они мне дадут, вот столько купонов я раздам. Если они мне дадут 100, я раздам 100. Если они мне дадут миллион, я раздам миллион. Но в, в этом случае, если 100 купонов я продаю каждую за 100 рублей, то получаю 100 клиентов да, образно говоря то миллион я могу в данном случае продать за 103 купона и получить 300 тысяч клиентов это же гораздо больше понимаете ну, экран, мой и... экран видно сейчас да абсолютно хорошо видно э, смотрите э, на самом деле вот мы берем берем э, за 100 евро я я мы купили с вами за 100 евро пакет нам апгрей, апгрей, апгрей. Нам апгрейдили его до 300 евро пакета. Но выплаты по, по бинару ведут, идутся от, от суммы 100 евро. То есть они ниоткуда не взялись лишние деньги. Вот. То есть нам выплачивают именно от той суммы, которую мы реально внесли. Поэтому тут никакого перерасхода денег нет. Но Абсолютно эти, верно. Молодец. Правильно. статусы пакетов, они, вы можете ними и никогда не воспользоваться ну да ну к примеру на, ну смотрите объясняю популярно если мы зашли хоть на белый пакет хоть на черный пакет хоть на любой пакет мы никого не пригласили мы все равно получаем ровно 250 в неделю хоть на титановый пакет мы получаем 250 недель неделю. видите вот эту табличку видно да и и поэтому смотрите для негке неактив... для пассивных людей ну, апгрейдили они его там. Ну, единственное, что там у у больше дают прав владельцу. Алло, Андрей, тебя не слышно. Алло, алло. Звук пропал. Звук пропал, Андрей твой. Андрей. Наверное, к нему позвонили. Нет, я на месте. А, все, продолжай Звука нет. Нет звука, а ну сейчас есть звук. Не, не, уже есть. Уже слышу. Вот, так. видите, Рима? Андрей очень грамотно объяснил. Действительно, э, то есть э, мы-то получаем по бинару в основном за те деньги, которые заплачены в сеть. Да? Вот. вот, вот но, сейчас видно есть. мой экран. Видно мой экран? Да да, да да вот смотрите вот смотрите вот эти акционные пакеты что они в чем разница акцион, а, акционного пакета то есть мы купили на 100 евро а нам дали на 300 вот вот эти вот видите акции а, Афильго вот 53 и а, микстер 151 вот у меня пакет черный а у вагифа пакет белый так вот у меня вот здесь больше вот этих акций чем у его гифа да вот. у меня 17, у меня 17 со фильмов, к примеру вот смотрите вот мне на мне начислили больше но если я если я э, сейчас я включу бонус, внизу, стрим, стрим, внизу можешь показать андрей нет, нет, цены вот, на акции. вот вот вот смотрите стримлайн бонус то есть вот у меня был вот этот пакет, и я получал 2,50, когда никого не пригласил. Вот 0 приглашенных, я получал 2,50. Теперь у меня стал вот этот пакет, черный, да, black. Я все равно получаю 2,50, пока я не пригласил ни одного человека. Понимаете, то есть на это не повлияло, мне больше выплачивать никто не будет. А теперь смотрите, э от чего растет стримлайн-бонус. Вы пригласили одного человека, вам уже платят 5. Вы пригласили двоих человек, вам уже платят 7. Вы пригласили троих, вам платят 10. Как на белом, так и на черном. Видите, нет разницы. Но, когда вы приглашаете 5 человек, то на белом пакете, вот белый пакет, вы получали за 4, 10, пригласили 5, так и будете получать 10. У вас не увеличивается сумма начислений. Но если вы апгрейдите до 300-го, а, а он уже акционно апгрейдился, тогда я буду получать за пятого человека, приглашенного, лично, лично приглашенного. Это имеется в виду э, лично приглашенный, э, в, в, в, вот здесь, вот. Ну, персональное спонсирование. Вот я пригласил 5 человек, и я буду получать 15 тысяч. Но кроме этого, еще должно быть выполнено такое условие. После меня должно зайти 75 тысяч человек, а после меня зашло 75 тысяч человек. Тогда я буду получать 15 евро в неделю. Если человек, например, заходит на 300 евро и не собирается никого приглашать, вот услышьте для инвесторов, мою личная рекомендация. Если человек говорит, я захожу, у меня есть 300 евро, я хочу их инвестировать в ваш проект. Значит, вы посоветуете ему, как э, честный человек, э, посоветуете ему купить не вот этот пакет black, а, а купить ему три пакета white, поставить треугольник и получать по э, двум пакетам нижним, получать по 2,50 в неделю, а по верхнему получать э, уже 7,50 в неделю. Потому что верхний пакет, будет, будет у него будет два приглашенных, своих же приглашенных. И получается он будет зарабатывать 750 250 1250 в неделю вот с этих 300 а если он зайдет просто на на пакет black он будет получать 250 250 и 1250 есть разница огромное есть... теперь теперь это то что я вам хотел записать на вид на видео я вам запишу эту информацию Я просто них не не, не успел. Сегодня я записал два видео я выложу один по регистрации и второй по оплате ну вот. что-то уже выложил что-то еще нет теперь то что я вчера вам рассказывал по бинарному бонусу вот еще на что может влиять вот это апгрейд этих пакетов смотрите мы все начали с маленького пакета вот все правильно мы сделали то есть если кто-то останется пассивщиком ему достаточно, ему достаточно этого пакета потому что ну оплатив больше он он больше не будет получать еженедельно вот ну кроме того что им начислят вот этих акций сразу ну, больше ну то есть это одноразово начислились акции и все больше они пополняться не будут пополняться будет только два вот это на 250 тоже в виде этих теперь смотрите переходим к бонусу бонус матчинг бонус это для лидеров самый большой большой куш, но с чего они будут зарабатывать? Теперь смотрите, имея белый пакет, вы пригласив четверых человек, для того чтобы включился матчинг бонус, вас условий вы приглашаете четырех четверых человек, и вы будете получать на белом пакете с первой линии 10 процентов, ну со всей первой вашей линии. Далее подожди подожди андрей андрей вот что такое 10 процентов расшифруй это пожалуйста. А, 10 процентов 10 процентов от всех бинарных выплат вашей первой линии то есть рассказываю у меня есть рима николаевна она по бинару заработала 300 евро я получил 10 процентов понятно 30 евро но таких, как Рима Николаевна, у меня 15 человек, например. Да, или там 4, ну, пускай 4. Ладно, вот 4, первый уровень. То есть каждый из них заработал по 300 евро. Я с каждого получу 10% от их дохода. То есть по 30 евро. Дальше. Рима Николаевна пригласила Оксану. Оксана начинает. Это уже моя вторая линия. Вторая линия именно по линейному, ну, по линейной структуре. И Оксана тоже зарабатывает по бинару. Я ничего не получаю со второй линии, потому что у меня, во-первых, пакет белый. А для того, чтобы я получал со второй линии, мне нужно апгрейдить пакет черный. То есть для этого ну, в нормальных условиях, не в условиях акции, мне нужно было бы доплатить 200, долларов, 200 евро. Сейчас мне это дали бесплатно. То есть я уже могу, пригласить 8 человек личников, получать с двух первых линий Но если у меня будет в первой линии 8 человек то скорее всего во второй линии у меня тоже будут люди которые будут получать по бинару правильно ну я так думаю я, как бы, я ж не не не приглашаю там людей с улицы это это естественно конечно вот, вот смотрите вот вот черный пакет дает право при, зарабатывать уже с двух линий с двух линий по 10 процентов а вы вы прекрасно знаете если у вас в первой линии 4 человека, например, да, а, а то во второй линии у вас, ну, как минимум 8 будет, потому что у каждого хоть два человека то будет, да, я не, я уже даже не беру, что 4 по 4, ну, я уже не беру стопроцентную дубликацию, хотя это тоже может быть. Дальше, смотрите, также черный пакет дает право иметь доход с трех линий, но для этого уже должно нужно 12 персональных, ну, 12 персональных личника, персонально приглашенных вот так, правильно, вот, все, с трех линий вы зарабатываете, и вы движетесь, движетесь, движетесь, то есть вам достаточно пока черного пакета, но потом структура растет, у вас появляется уже четвертая линия, да? пятая линия, и вы смотрите, что у вас в четвертой линии люди зарабатывают по бинару деньги, а вы их с них ничего не получаете, вы принимаете решение апгрейдить этот пакет самостоятельно, то есть осознанно вы видите, что деньги уходят мимо вас, вы же не будете ну, как бы на это смотреть. Вы, естественно, будете сами делать. Не, не то, что мы сейчас вам посоветуем, там, берите сразу максимальный пакет. Это должно быть ваше решение. Почему мы вам порекомендовали зайти на минимальную сумму, минимальная сумма, ну то есть 100 евро. Ну как бы В любом случае, какой бы проект ни был, в любом случае у нас есть доля риска, правильно? Ну, потерять эти деньги есть и это это доля риска должна быть минимально вот ну и так далее то есть видите да на на золотом пакете уже 16 личников вы приглашаете и зарабатываете с 4 структур, ой, вернее 4 линий ну и на, на максимальном пакете вы зарабатываете раз два три 4 с 5 линий по 10 процентов ну вот вот откуда вот откуда здесь э, доходы в 100 тысяч евро и выше. Это Андрей, один... это... запись идет? Я Алло. надеюсь, идет. Да, я, я, сегодня... я прошу прощения, мне надо уходить ну, на мой Про... обучающий вебинар. У меня Хорошо. такой большой вопрос и к Вагифу, и к Андрею. Ну, можно, как, как вам сказать, но ну, у меня вот, ну, я настолько далека от сферы этих всех игровых, у меня вообще язык не стоит, я не могу, ну, как человеку предложить, вы можете написать фразы, вот какими вы приглашаете людей в проект потом Вагиф сказал что он сбрасывает ну, какую-то информацию с тем с кем уже там пару слов переговорил вот можете в нашу группу на набросать ну какую информацию сбрасывать и прям написать фразы ну вот тупо там звоню ну вот как Вагиф говорил там как дела а я в интересном проекте создала интригу да вот а дальше второй раз ну если человек обращается вот что ему сказать -то? дальше дальше вика я тебе расскажу что Ну вот получается. напишите этих Дальше ну, нужно, пишем, давай, давай, две минуты, постой, послушай. Да, Дальше да, да. У человека потребность, если ему сейчас нужен, нужна таблетка. Андрюш когда мы говорим, да, потребность сейчас у всех одна, зарабатывать деньги, потому что народ понимает, что сидит тупо дома. и Зарабатывать деньги каким образом? Каким образом ну, дома, ему приемлемо дома, зарабатывать сидя. Андрей, Андрей, Дома, одну минуту, одну минуточку. Смотрите, Виктория, вы вовремя задали этот вопрос, да, и скажу, что вот, наверное, сегодня вот Андрей уже появляется необходимость, да, у наших партнеров. Сегодня нужно будет создать телеграм чат для этого нашего бизнеса, пожалуйста, для своей группы создай вот этот чат. Так туда... он есть уже, он есть, не да. надо создавать, мы запутаемся, уже чат у нас есть, не надо. Э, не, у нас у нас есть чат по-другому. Есть чат, Нет, Chrome, Раиф, например, У да? меня сразу да. чат появился, как только мы сделали командную встречу. Ну, все ж я же работаю. Обязательно. А, Отлично. Так вот в этот чат мы обязательно сбросим различные спичи каким образом людям э, предлагать бизнес и какую информацию им сразу скидывать и без проблем мы сделаем. То есть наша задача сейчас, ребят, вот смотрите, неважно у кого… Сейчас я включу видео. Смотрите, неважно, у кого какой опыт. Основная задача заключается в том, чтобы наша с Андреем задача упростить ее для вас, чтобы у вас просто была возможность отправить информацию и написать. Посмотри, пожалуйста, эта информация не оставит тебя равнодушно. Вот то, что я делаю. да, Я это все перекину вам обязательным образом в примерах ярких, и вы просто будете это все как бы копировать и отправлять своим знакомым друзьям вот и все то есть задача знаете в чем делиться этой информацией как, как не важно главное делиться Виктория а уже э, каким образом делиться мы вам отправим и делитесь то есть чем большим количеством людей вы будете делиться этой информацией чем большее количество людей проявит интерес то есть основная задача заключается в том чтобы Поделиться, если человек заинтересовался, пригласить его на презентацию. Вот и все. На трехсторонку, либо на презентацию. Вот и все. И желательно вообще-то в этом бизнесе на презентацию. Потому что тут уже трехсторонка не очень то актуальна. Трехсторонка уже актуальна будет. Андрей, смотри, имей в виду. Трехсторонка будет актуальна после презентации. Если мы, значит, в Эзероне сразу объявляли трехсторонку, либо презентацию, но в данном случае, по э, приоритету, в данном случае в первом месте после приглашения – это презентация. И только после этого можно организовать человеку-трехсторонку для личного общения, для его большего понимания этого проекта, организацию встречи с лидером и так далее. Хорошо? Вот. Хорошо. Окей, okay. okay. есть у вас еще какие-то вопросы, ребят? Пожалуйста, задавайте. Кто вот, как чувствует этот бизнес, вот, какие как бы, переживания вот, с позавчерашнего дня, имели, имели, имели ли возможность просмотреть ту информацию, которую Андрей вам скинул, да? О, Дима, привет, рад тебя видеть. Отлично, молодец. Вот. Дима, кстати, из Италии, уже подключил своего партнера, сейчас второго тоже сбоку подключит. Вот. Была ли у вас возможность изучать информацию, которую Андрей скинул, да? И э, что вы там обнаружили? Какие у вас появились вопросы и так далее и тому подобное? Привет, это Михаил, да? Ну, вопросов нет, я вынуждена уйти, только просьба, ну вот, Вагив, то, что вы обещаете, скиньте, если можно сегодня. Вот фразы, какую информацию, ну, вот первый раз человеку приглашать, Обязательно. Что? Хорошо, а -то спасибо огромное. Спасибо, чеата. да, все. Счастливо. Обязательно скину, Виктория. Обязательно, спасибо. конечно. Так, задавайте, ребят, вопросы. У нас как бы деловая встреча, да. Вопрос. Значит, получается, что по маркетинг плану получается 5 бонусов, правильно? По маркетинг плану э, нет, 4 бонуса. 4? Позвольте, 4? я повторю. Да, первый бонус это э, значит бинарный бонус. Второй так. бонус это матчинг бонус. Третий бонус так. это стартовый бонус. Четвертый бонус это э, значит стримлайн бонус. Но есть еще, да, вы правы, совершенно пятый бонус – это распределение общей прибыли компании между квалифицированными людьми. То есть вы за, за, завоевываете квалификации, в этой компании есть квалификации. Кстати, в разделе «Квалификации» вы можете это все увидеть. Уровни, там написано «Уровни». Так вот, по этим уровням тоже распределяется общая прибыль компании между этими квалификациями. Кто-то на уровне директора, кто-то президента, кто-то менеджера. И, соответственно, вот есть пять квалификаций. Я сейчас вам все не перечислю, но каждая квалификация распределяется по трем звездам. То есть, допустим, там э, менеджер одна звезда, два, три звезды. Потом директор одна звезда, два, три звезды. И потом президент одна звезда, два, три звезды и так далее. Так вот, вот эти все квалификации дают нам, возможность прибыли от общего дохода компании. И, кстати, с 5 апреля вот именно этот доход будет распределяться между квалифицированными людьми всего мира. И уже потом это будет на постоянной основе. Вот. Понятно. Спасибо, Ваги. Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Я хочу, чтобы каждый из нас действительно... То есть, ребят, вот я не знаю, может быть, многие из вас как бы не ощущаю, да, эту возможность, но я ее вот полностью, вот всеми фибрами своими ощущаю. Это действительно уникальная возможность. Я э, Даже вот у меня вот супруга дома говорит, что «Вагиф, это действительно, вот благодаря этому проекту можно будет заработать э, и на квартиру, и на, на что угодно. Да? По этому поводу хочу сказать, что она у меня тоже -то человек чувствительный, да, сразу все прочувствует. Да? По этому поводу я хочу сказать, что это уникальная возможность ей нужно воспользоваться. Изучайте, как я делаю. Вот как я делаю. Я тоже участвую на различных вебинарах, я тоже принимаю участие, то есть смотрю YouTube-каналы, тоже в Google читаю всю необходимую информацию, изучаю сайт, изучаю бэк-офис, общаюсь с людьми и там таким образом приобретаю информацию. Чем больше информации, тем больше вам... То есть, чем больше есть что вам сказать. Соответственно, основная задача заключается не в том, чтобы рассказать все людям. Нет, абсолютно, отнюдь. Вам необходимо просто заин... вас... вам необходимо заинтриговать человека, рассказать про эти три вещи, которые очень важны, и которые я сказал. Два с половиной миллиона человека никто в мире никогда в жизни не повторял. Этот бинар никто в жизни никогда в индустрии MLM не давал. И помимо этого, ценные бумаги на э, игровые компании, на индустрию развлечений. Это действительно актуально. Эти три вещи играют очень важную роль в рамках этого проекта. И об этом всегда говорите. Я вот, допустим, вот Виктория попросила скинуть, вот сейчас Андрей да, даст доступ, я туда скину информацию. Я пишу, я работаю в самом, я делаю бизнес, зарабатываю деньги в самом динамичном проекте в мире. Представьте себе, за 12 дней 250 тысяч человек. А в целом за год 2,5 миллиона человек. Это мы можем обсудить по телефону. Почему? Вот и все. Вот таким образом я приглашаю людей. То есть по-разному бывает. Но тем не менее, главное, я продолжаю делиться. Я этим делюсь и сегодня, я этим делился и вчера, и 12 дней тому назад, когда я только вошел в этот бизнес. Понимаете? То есть тогда у меня была так, такая же ситуация, как у вас. Тогда у меня была такая же ситуация, как у вас. Информационная насыщенность была на том же уровне, как у вас. Понимаете? И тем не менее я пригласил своих ребят, своих друзей, объяснил им, что это, насколько это выгодно и так далее. Даже некоторым, я даже вот здесь, даже присутствующим, объяснял только по WhatsApp. Не было возможности вот так на доске рисовать, показывать наглядно. По WhatsApp просто объяснял, что, ребят, вот представьте себе, 9 слева от 1000, 3000 справа. Стандартный бинар платит 300 долларов. В данном случае компания, этот проект считает следующим образом, 9 плюс 3000 равно 12 тысяч евро, и это умножить на 10%. Ваш доход составляет 1200 долларов, евро. Это в 4 раза больше чем традиционные бинарные проекты. Это не может быть интересно человеку, понимаете? Потому что это вне конкуренции предложение, вне конкуренции. Соответственно, это очень сильно мотивирует и меня, и таким образом я заражаю других людей. И то же самое я предлагаю вам. Я думаю, что, я надеюсь, что вот это видео есть, вы обязательно ее пересмотрите по по промоушену. Это действительно уникальный, уникальный случай. Представьте, человек платит 100 плюс 500, получает акции на сумму 3500 евро. Это огромный доход. И уже 15-16 числа, то есть через пару недель, да он уже сможет их обналичивать. Это очень выгодно. По этому поводу, в прямом смысле этого слова, не боясь это, предлагайте людям. И заодно у вас появится хороший товаровой. А сегодня 600 евро – это небольшие деньги, понимаете? В прямом смысле этого слова. Это небольшие деньги для того, чтобы заработать 3500 евро. Это очень важно. Такой пакет «Титаниум» я бы сам тоже сейчас получил бы, но сейчас, в данный момент, у меня как бы другие приоритеты по финансированию. Но, тем не менее, я догоню однозначно. Ну, я думаю, что через пару недель у меня тоже будет уже «Титаниум» пакет, однозначно. До конца этого промоушена, я гарантирую вам, у меня будет, вот промоушен заканчивается 15 апреля, вот увидите, 16 апреля у меня будет уже Титаниум пакет. Мой пакет будет Титаниум, это 100%, даже не обсуждается. Вот. Так что развивайте вы также я буду давать личный пример. Я очень заинтересован в том, чтобы каждый из вас в удовольствие, понимаете, ребят, в удовольствие делайте бизнес. Это действительно классно, вот кризис, все на дворе в шоке, все в страхе, все, никто, люди не знают, что делать. А, а у нас, вот обращаясь внимание на ребят, которые занимаются краудвам, все улыбаются, все довольны, потому что ежедневно зарабатываются деньги. Кстати, очень классно, что они вот буквально вчера включили эти промоушены, это вообще смак получился. Так что классно, суперски, пользуйтесь, э, этой возможностью и эта возможность нас с вами не ждет, абсолютно не ждет. Кто-нибудь хочет что-то добавить, пожалуйста, добавляйте. Если есть вопросы, задавайте, потому что у нас скоро уже время закончится. Да нет, наверное, надо поблагодарить, сказать спасибо большущий, Вагиф, за уделенное время, за прекрасную информацию. И надо идти в поля работать. Да, Да, кстати, в поля не надо идти. Там зара... В интернет поля штрафуют. Во многих местах штрафуют. Сегодня нужно выйти в...